Весь день в крупных городах Казахстана идут уличные протесты. В Алмате Актобе они переросли в жесткие стычки с полицией. Демонстранты закидывали силовиков камнями, те отвечали светошумовыми гранатами. В Алма-Ате полицейские военные отступили к вечеру центр города оказался в руках протестующих. Провайдер казах целиком отключил мобильный и проводной интернет по всей стране. В Нур-Султане-Алмате не работает телефонная связь. Некоторые телеканалы прекратили вещание, а редакцию канала Мир протестующие разгромили. Компания заявила о колоссальном ущербе. Люди снимают деньги в банкоматах, так как электронные платежи не работают. МВД страны сообщила о почти сотни пострадавших сотрудников и 500 гражданских, которых избили демонстранты. Также разграблены несколько сотен магазинов, объектов торговли, грабят и банкоматы. Очевидцы говорят о нападениях на оружейные магазины. Президент Казахстана такая выступил с обращением к нации, пообещал действовать жестко. Вечером беспорядки и стычки с полицией начались в Павлодаре. До этого в городе было спокойно. Значительную часть населения Павлодара, более 40%, составляет русскоязычное население. На РБК главные новости в студии Светлана Чубан. Итак, президент Казахстана заявил, что будет действовать максимально жестко. Такаев сообщил, что возглавил Совет Безопасности страны. До настоящего момента им руководил первый президент Казахстана, провозглашенный главой нации Нурсултан Назарбаев. По закону он является пожизненным главой Совбеза Республики. С обращением к народу Такаев выступил второй раз за два дня. Происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка.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 Они забирают экипировку и оружие силовиков, строят баррикады, сообщают РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Полицейских на улицах не видно. Ранее демонстранты взяли штурмом администрацию старую резиденцию президента. В обоих зданиях начался пожар. Источники сообщают о захвате аэропорта Алматы. Эта информация пока официально не подтверждена. Вот что сами демонстранты говорят о мотивах протеста. Хотим жить как в Швеции и Норвегии. Что случилось вчера? Вчера Мирные митингующие, хотим вообще, народ хочет перемен. Устали от нищеты, от воровства, которое руководит наша страна. Хотим перемен, хотим, чтобы народу досталось народное достояние. В течение среды 190 человек обратились за медпомощью. 40 госпитализированных сообщили в управлении здравоохранения. Больше половины из них силовики. В одном из городов протестующие пытались обрушить памятник Нурсултану Назарбаеву. К нему для этого привязали несколько канатов. Впрочем, до конца съемки монумент так и не упал. А вот что происходит на западе Казахстана. Этот регион стал катализатором протеста. В городе Актобе силовики применили светошумовые гранаты и водомет. Это произошло после того, как протестующие предприняли попытку взять штурмом здание администрации. В какой-то момент на центральной площади прогремело несколько взрывов. По последним данным, здание оцеплены силовиками, протестующие остаются на площади. Ранее сообщалось, что полицейские в Актобе отказались задерживать протестующих. А в Октау это юго-запад республики, протестующие захватили грузовик с военными. Силовиков уложили на землю, отобрали у них резиновые дубинки и саперные лопатки. О том, что в городе прибывает военная техника, включая бронетранспортеры, ранее сообщали местные жители. Нор султане на фоне протестов ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать сегодня с 4 часов дня до конца 19 января. В ближайшие две недели в столице будет комендантский час с 11 вечера до 7 утра. Это четвертый регион Казахстана, где на фоне протеста ввели режим ЧП. Он действует в Мангистаутской и Алматинской областях и в самой Алмате. Ответственность за беспорядки президент возложил на правительство, особенно на Минэнерго, и отправил Кабмин в отставку. Исполняющим обязанности главы Кабмина назначен Алихан ранее он был первым вице-премьером. Сегодня же, я напомню, Такаев сместил с поста главы Совета Безопасности Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 -го года. Это нормальный процесс трансформации власти. Нурсултан Абишевич, так сказать, выполнив функции, плавно передает власть. Здесь нет, я бы здесь не искал никаких, так сказать, подводных. Ему действительно это уже человек, как говорится, много сделавший для своей страны. И сегодня он передает новому президенту все больше и больше полномочий для наведения порядка. На мой взгляд, очень важный момент играет 10 января в этой всей истории. 10 января, как мы знаем, начинаются довольно сложные переговоры России с коллективным Западом. Там оно ступенями идет: да? То есть сначала с одними, потом с другими, потом с третьими. Как будут проходить переговоры, не очень понятно. Но нанеся вот этот вот удар в солнечное сплетение России по Казахстану, соответственно, вторая сторона получает серьезный, ну, скажем так, бонус в этих переговорах. Все началось из-за роста цен на сжиженный газ, на котором работает значительная часть личного и коммерческого транспорта. С 1 января топливо подорожало вдвое до 120 тенге за литр. Это 20 российских рублей. Подорожание власти объяснили тем, что с начала года газ продается на электронных торгах и цену формирует рынок. Вчера власти пошли навстречу митингующим и снизили цену до 50 тенге за литр. Как это и просили участники протестов. Но людей это не успокоило. Они стали требовать отставки правительства и улучшения благосостояния народа. На год власти отложили торговлю газом на биржах. На 180 дней ввели госрегулирование цен на газ, бензин, дизельное топливо и другие социально значимые продовольственные товары. На 180 дней ввели мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения. Подорожание газа расследуют на предмет ценового сговора. Экономисты Казахстана считают, что решение властей снизить цены на газ может привести к негативным экономическим последствиям. Основные последствием может стать газа на рынке. Возможно, будет переток газа соседние страны, так как слишком дешевый газ будет проникать. Условно говоря, да, там соседние жители, и они будут, условно говоря, заправляться на полный бак у э, по границы и дальше возвращаться да, к себе э, в страну. Инфляция у нас в, в ноябре 2021 года, в годовом выражении, у она сложилась на уровне 87%. Если же мы будем брать отдельное продовольство товары, то просто продовольство стояло 11%. Да, если будем смотреть отдельный рост на типа там товары, типа там помидоров, да, условно огурцов, или ну, там рост цен составляет 30-40%. А, также вот, можно упомянуть и топливо. А, там также происходит рост, произошел рост цен. Вот здесь топлива выросло на 47%. Фондовый индекс Казахстана несколько снизился на фоне неопределенности. Рублевые облигации Казахстана на московской бирже слабо дешевеют, агрессивных продаж нет. По мнению аналитиков, держатели этих бумаг в основном институциональные инвесторы будут принимать решения на следующей рабочей неделе. Вот как комментируют ситуацию политологи из Москвы и Казахстана. В Казахстане нет публичной оппозиции, но дело в том, что Такаев за последние полтора года вошел в конфликт с большей частью казахстанской политической элиты. И митинги, которые мы наблюдаем сейчас, они уже переходят в плане требований в политическую плоскость, митингующих уже не устроено. Отставка правительства, они требуют отставки президента и всех глав областных администраций. В принципе, требования уже идут о смене первого лица в стране. Мы не можем исключать этого факта, что Каким-то образом эти протесты координируются, особенно учитывая ту скорость, с которой они перекидывались из одного города в другой и достигли Алма-аты совершенно другой части страны, да, то есть и здесь потому, каким образом ведутся там, оповещения друг друга участников митингов и протестов, координируются их требования властям, мы видим определенную такую вот как бы серьезную организационную работу. Правда, пока непонятно, где источник этого всего. Скорее всего, это внутренние, на мой взгляд, перечины и источники, потому что в целом Казахстан проводит достаточно сбалансированную внешнюю политику, да, чтобы можно было его таким образом развернуть там, от России и от Китая. Ситуация в Байконуре. Этот город арендует Россия спокойно сообщил Роскосмос. Фотографии города, где находится космодром, публикуют РИА Новости. По информации Роскосмоса, правоохранители в Байконуре работают в штатном режиме. Как сказали в МИД Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет, отметили на Смоленской площади. Пресс-секретарь президента заявил, Москва убеждена, что Казахстан может решить свои внутренние проблемы самостоятельно. И важно, чтобы никто не вмешивался извне. Помощь в России Казахстан не запрашивал. Мы в эфире не только на ТВ, но и в Ютьюбе. Будьте в курсе событий.